Дуглас Фэрбэнкс представляет Беба Дэниелса в фильме «Достать до луны». Фильм снят по реальным событиям. Композитор Ирвин Берлин. Автор сценария и режиссер Эдмунд Гулдинг. Операторы Рэй Джун и Роберт Планк. Эх Эдвард Эверетт Хортон, Клод Элистер, Джек Мулхелл, Вальтер Уолкер, Джун Маклой, Хелен Джером Эдди, Бин Кросби и другие. Отель Ридсбилд В зале королевы в 8.30 вечеринка девушек из американского аэрошоу в честь Вивиан Бентон Хорошо, дорогая, но все только начинается, я пойду домой позже Нет, мама, я не пью Ладно, пока Не знаете, где тут девчонки собрались? Что? Какие девчонки? Из Аэро... Минутку, сейчас скажу. Девушки Аэро-шоу, вечеринка, мисс Бентон. Наверное, там. Минутку, туда нельзя. Да? Да. Мисс Бентон попросила меня никого не впускать. Мужчинам туда нельзя. Да ты кто такой? Я из компании «Патрик и Чемсвилд». «Патрик и Чемсвилд?» Так вы тот самый из «Патрик и Чемсвилд», верно? Да. Да, точно. Говорят, вы запали на мисс Бентон. Я прав? Насчет чего? Вы помолвлены? Пока нет. Ну что ж, я ее спрошу. Судя по всему, она классная девчонка. Похоже, вечеринка удалась. Слушайте кто вы такой? Шляетесь тут, задаете вопросы, лезете в дела, которые вас не касаются. Я уставший несчастный репортер из Монинг Эко Хочу написать статью и поскорее лечь спать Тише Тише Дамы, Игос Дамы Да-да, дамы. дамы Скоро на выступать шоу в Англии Нет, серьезно, девочки это серьезное европейское соревнование. И среди всех претенденток на победу, кто будет первым... Прошу вас, будьте посерьезнее. Извини. Я очень на вас надеюсь. Так что запомните, птички, чтобы все были красивыми. Приземлялись как надо. И чтобы все было четко... Зал Уолл-Стрит. 9 часов. Ужин в честь Ларри Дэя. Ларри Дэй, мой друг и мой босс. Все мы знаем, почему он опаздывает, так что начнем без него. Для меня честь представить вам мистера Тимоти Гровинера. Президент Национального банка побережья. Мистер Гровинер. Спасибо, сэр. Очень жаль, что наш дорогой гость опаздывает Как я понимаю, этот вечер Выражение вашей признательности, джентльмены Молодому, талантливому работнику Зарекомендовавшему себя за последние годы Финансовым гением современности Всем привет, простите, что опоздал you don't think все таки не зря мои предки были из Египта. Два часа торговался за лошадь. Жаль, что вас там не было. Ларри, мистер Гровинер, произносит речь, вообще-то. А, мистер Гровинер, здравствуйте, рад вас видеть. Валяйте, продолжайте. Как я сказал, этот вечер посвящен вам, мистер Дэй. Я думал, что вы извинитесь. А чего мне извиняться? Продолжайте. Это мой вечер. Давайте, мистер Гровинер. Продолжайте не обращать внимания на Ларри. Даже сейчас мистер Дэй не с нами. Внимание, Ларри. Соблюдайте еще, Это же мой вечер Официант, продолжайте, мистер Гровенор. Что у меня тут, кошмар, я это не буду Принесите мне кукурузный хлопья с молоком, давай Мистер Гровенор, Прошу вас, продолжайте И в заключение Иными словами, Америка еще услышит о городе Геттисберге Мистер Дэй, у вас телефон из Лондона Лондон, ладно, извините, продолжайте, мистер Гровинор Целый день жду этого звонка Простите, сэр, пожалуйста, не обращайте внимания на Ларри Привет, Хансон Да? Пятая колонка? Раздел? Продолжай Ладно, хорошо Как ты там? Миллион Что ж, ладно Отлично, пока. Представляете, дают миллион залог. Хотят выйти на наш рынок, контрольный пакет будет наш. К утру получим деньги. Представляете. Продолжайте, мистер Кровина, Джентльмены, мне продолжать? Да, конечно. Да, давайте. Как я сказал, Америка – миллион баксов. И мистер Дэй – американец. Он стал одним из тех, кем мы гордимся. Он как Фобс. Или Генри Форд. Или Эл Каллер? Тишина. Смешно, да? Думаю, мне пора. Прошу прощения. Ларри, иди извинись, давай быстро, а то он уйдет. Я не хочу? Давай скорее. Ну, я не знаю. Мистер Гровинор, стойте, минутку. Это была отличная речь, у вас такой голос. Вы так сказали об американцах. Вы что, расстроились? Расстроился. Да, понимаете, сегодня такой день, вы же слышали. Да, я понимаю. Клянусь, я не хотел вас обидеть. Ясно. Как мне сердиться на вас. Вы молодая, новая Америка. Верно, вы же все понимаете. Конечно. Отлично. Да. Ладно. До свидания. До свидания. Позвольте вас проводить. Рад, родешеник. Да, кстати, надеюсь, вы не злитесь. Ты мой сладкий. Спасибо, что пришли, мистер Гровинер, до свидания. Я надеюсь... А ну-ка идем со мной. Ты не понимаешь, это был... Это же был... Я не боюсь, я очень рада нашей встрече. Да что с тобой? За весь вечер ни одного мужчины. А, да, я понял. Вы из Авиа Шоу, Да. А где мисс Бентон? Здесь. Слушай, пойдем танцевать. Милая, я уже стар для этого. Неважно, зато ты в штанах. Здравствуй, дорогая. Секретничайте. Как видишь, он мой, ясно? Как-то понять, твой. Кто тут мужчина в сером костюме? Это Ларри Дэй. Мой босс. Куда ты еще так рано? Для меня это уже поздно. Ларри. Завтра у меня важный день. Ларри, рад тебя видеть. Привет, Рон. Завтра утром я стану хозяином мира. Ты уверен? Вот увидишь, все получится. А он ничего. Да. Познакомь меня с ним. Да, но я не хочу. То есть как, ты ж как-то не хочешь? Но я постараюсь. Постараешься? Давай иди. Прошу прощения Минутку, я хочу познакомить тебя с очень красивой девушкой Ты сама сошел? Я хочу спать То есть как это? То и значит, я иду спать Только на минутку Что? Нет, Нет, нет, нет Знаю, у тебя был трудный день Слушай Слушай, я не могу остаться Она стоит вон там Вон там, посмотри Нет, не буду, я иду спать И тебе тоже пора Давай, до завтра Сбежал, макрохостый щенок. Я же говорил. Я все слышала. Да, он такой парень. Не обижайся. Он так со всеми девушками. Еще не вечер. Да, просто он такой. Жаль, завтра я уплываю на пароходе. До утра еще есть время. Вообще-то я уплываю днем. А ваше пальто? Ты куда? Спасибо, я не ухожу. Ты его не застанешь. Даже я его не вижу. Да? А я попробую. Что смешного? Представляю, что должно случиться. Даже не знаю. Взрыв на макаронной фабрике? Ну, подобие. У меня мало времени, но мы можем поспорить. Что? Заметано, ладно. Хоррес? Хоррес, Хоррес, мы уходим. Старина Хоррес! Оставь свои шуточки, он хороший Хорошо Привет-привет Привет-привет-привет Ты готова? Может, останешься? Нет, у меня с утра полно дел Удачи Держись, Ларридей Фортэскью, папа еще не пришел? Нет, мисс Принеси все сюда Знаешь, в конце концов, поцелуй не так уж и мало. Не глупи. Боже, какая ты холодная. Но я тебя обожаю. Спасибо. Я уверен, за твоей внешней холодностью скрывается живое сердечко. Такое бьется в ожидании встречи. Такое теплое, мягенькое. Встречи не будет, дорогой, потому что я ложусь спать. Спасибо за вечер. Привет, Фортоске. Добрый вечер. Я же просил не запирать эту дверь. Ты же сказал, отец еще не пришел. Только что вошел вниз, через черный ход. Дорогая. Привет, дорогой. Где ты был? Я, я играл в бридж. Где? В квартире внизу. Опять девицу снял? Раз уж об этом зашла речь Почему мы должны держать твою помолвку в секрете? Я не знаю Лично я считаю, что помолвка делала личное Ладно Пока, Хорис. До свидания, дорогая Спокойной ночи, малыш Спокойной ночи Слушайте, я уже месяц тайно помолвлен с вашей дочерью. И мы оба без ума друг от друга, и все такое. Один раз она меня даже поцеловала очень нежно. Закрепим материал. Что за страна? Держи. Тот oh, мужчина... Да, конечно. Прочитай и позвони мне. Да, я жду. Что такое? Я видел ее сарковок. Она красивая, когда... Вижу, ты любишь подглядывать. Ну, я бы назвал это тягой к изучению, сэр. Да, сэр. Вы же следите за акциями на рынке. Точно так я изучаю девушек, наблюдаю. И такое изучение намного эффективнее, чем определенные книги. Ты не боишься, что у тебя крыша поедет? не хотите вместе со мной, сэр? Что, сойти с ума? Да? Ну что вы, сэр, если вы сойдете с ума, никто не заметит. Все великие умы мира немного того, сэр. Наполеон, например. Он был отличным солдатом. И был великим генералом. И тут малышка Жозефина вошла в его жизнь. И великий генерал вдруг пшик. Значит, ты думаешь, я тоже пшик? Есть большая разница, сэр, между удачей в бизнесе и искусством любви. Ты такой смешной, Роджер. Да, тебе бы на сцену. Перезвони мне. Искусство любви. Что? Наполеон, сэр. Наполеон. На Эльба. Да. Великий человек, сэр, но одинокий. Да, ты прав, Роджер У тебя полно времени, все время торчишь здесь Ты ведь знаешь, как я занят, так что не надо Алло Привет, Фред Слушай, в 8.30 я буду в офисе, скажи охране Да, они перешли в залоговую сумму Да Что? Увидимся утром в офисе Прошу прощения, сэр. У вас есть мечты о женщинах? Обычно я мечтаю о лошадях. Ну да, так безопаснее, сэр. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Здрасте. Доброе утро, солнце Что новенького? Мистер Дэй спрашивал про вас, мистер Кэрингтон Он рано пришел? Занят Что еще? Около часа назад звонила мисс Бентон Соедини ее со мной Есть ее номер? Да, хорошо сейчас Хорошо Нет, сделай это сейчас же. Привет, Бреттон. Привет, Джулия. Да, там все на полях. Через полторы минуты. Я не могу ждать. Какое радио? Ладно, хорошо, сними еще 10 тысяч. Хорошо, потом позвони. Что у тебя? Ларри, ты вчера все пропустил. Это не для меня. Всю ночь обжираться, чтобы помирать с утра. Были бы все, как ты, не было бы меня. Веселье и женщины. Какие женщины? Это что? Ну, ты же знаешь. Мистер Кэрингтон, дама звонила, сказал, что ушла. Спасибо. Где охрана? Все с ума посходили. Давай, иди. Алло. Алло, да, это Дэй. Скажите, милочка, а где мистер Дэй? Где мистер Дэй? Вам назначены? О, да. Подождите. Будут сообщения для меня, дай знать. Боже, не уверена, что мы знакомы. Прошу прощения Не могли бы вы передать мистеру Дэю, что к нему пришла землячка? Мистер Дэй занят, я не могу его отвлекать Клянусь вам, я верю, что он занят Он меня даже не знает Будьте добры, спросите его, ладно? Не знаю Посмотрим Алло, алло Как вас зовут? Я понимаю, это так нелепо, мистер Дэй, но я не местная я попала в беду. Что? У меня совсем нет денег. Я отниму всего пять минут вашего времени. Что вы говорите? Да вы что? Дорогая, что ты сделала? Он занят? Да, мистер Дэй. Кто это был? Простите, сбой связи, мистер Дэй. Да что там такое? Почините линию. Починю, мистер Дэй. Понимаете, мистер Дэй, мне всего-то нужно пять минут вашего времени. Какого черта? Что там у вас? Так, а что после ужина? Что-что? Любовь при Луне, сэр. Пройдите сюда. Это одно из преимуществ Пентхауса. Она обещала принести парашют. Парашют? Зачем? Она авиатор. Боже мой! Надеюсь, она нормальная женщина. Конечно. А в чем Видите дело? Видите ли, наша тактика? Ладно, сэр. Я все приготовил для романтического вечера при луне. То есть, как это? Это же скамей. Все просто, сэр. Но ну, как? Ну не совсем так, но суть вы поняли, дурак. Но ну, ты дура. Да, сэр. Теперь дальше вы обнимаете ее, как вы обнимаете герцога или влиятельного человека. Сядьте, пожалуйста, сюда. Может хватит. Давайте потренируемся, сэр. Если сядете вот так, это очень удобно, сэр. Беспроигрышный вариант. Сэр, как только я вас увидел, я знал, что это случится. Она. Который час? Сейчас посмотрим, сэр. Слышите? Вы слышите? Да. Ей не терпится. Хороший знак. Не забудьте поклониться. Да. Она войдет и меня даже не заметит. Да? Да. Вы выделяетесь на общем фоне. Да? Комната, света вы. Иди, скорее открой. Ну, да, да. Я ждал всю свою жизнь этого момента. Что это? Роджер! Да, сэр. Смотри. Боже мой! Это же электрик, сэр. Пойдемте, я покажу, что к чему. Я здесь работаю и знаю, что к чему. Сюда. Алло. Минутку, сэр. Сейчас, минутку. Мистер Кеннингтон. Мистер Кеннингтон. Ну да. Джимми Кеннингтон. Вы знаете капитана? Ив, Ларри Дейнолини, мне уйти в каюту? Ах, да, иди. Ясно. Значит, вы должны нам помогать. Просто отлично. Привет, Джимми. Нет, нет, нет, я не могу. Я жду гостей. Да, по делу. Что? Куда отплывает? Кто? Кого провожаешь? А как ты думаешь? Тут с тобой поговорить хотят. Да, деловой партнер. Зависит от времени и места. Я не понимаю, говорите громче. Прощай, малыш. Мы отплываем через 10 минут. Так что счастлива. Спасибо. Надеюсь, я тебя не разбудила. Это что, шутка? Что еще за ерунда? Ты разозлила его. Как это понимать, вы не смиритесь? А что вам еще остается? Я тебе покажу, на что я способен. Роджер, Роджер, я тебе еще покажу. Это тебя. 14 La famille Benton. Là 50 fois Je sais. Je les pas là, hein? Wow. La cabine impériale. Qui là dedans? Je ne savais pas qu'elle était Ne savez pas? Non. Un millionnaire américain. Oh, un millionnaire américain? Mm. Ça, Месье? Войдите. Who is it? Кто там? Кто это? Стюарт, мадам. А, тут свет не включается. Я в этом не понимаю. Я разбираюсь в лошадях. Как тебя зовут? Можешь свет включить? Ах, свет? Для красивой дамы я могу включить все. Перегорела. Что? Вспыхнула. Неудивительно. Что? Мадам, вы же в постели. Все, что угодно, может взорваться. Что за грязные намеки? А как вы думаете? Как только я вас увидел, мадам, я чуть не споткнулся. Понятно? Будто я пьяный. Сэр, вы кто такой? Я стюарт. Да такой стюарт, мадам. Что этот корабль очень популярен среди дам. Так вы дамский угодник. Да, я видел, как вы зашли на борт. И заметил призывный огонек в ваших глазах. И я сказал себе, я ждал всю свою жизнь этого момента. Какой еще огонек? Выбирайтесь. Да, мадам. Какие чудесные духи. А эти духи случайно называются не... Что? Поцелуй меня. Что? Поцелуй меня. Вы что, пьяный? Идите отсюда. Я капитана позову. Это ты? Я. Почему ты не пришла? Стюарт. Стюарт, вы все-таки нарезались. Почему ты не пришла? Полагаю, Стюарт на берегу, значит, он точно нарезался. Ты смеялась надо мной. У тебя, наверное, куча детей. Может, даже жена есть. Так что мое поведение только тебе на пользу. Но почему ты смеялась надо мной? Стюарт, тут грязные стаканы. Унеси их. И мои туфли. Их нужно отполировать. Ты в порядке, Виф? Да. С кем ты разговариваешь? Это Стюарт, папа. Да. Надо же у мадам такие большие ноги? Пошел вон, подонок, я тебе еще покажу. Диктуйте сообщение. Диктую. Читайте телеграмму. Для Ларри Дэя. Срочно. Корабль Америк плывет в Саутгемптон. Записали? Да. Ты что, с ума сошел? что? Такой текст. Ты что, с ума сошел? Ясно. Позволь напомнить, что я не могу подписывать бумаги. Чего? Подписывать бумаги. Ясно. Все в панике. Просто кошмар. Они точно расторгнут контракт. Мы не знаем, что делать. Америк. Солнечные ванны и бассейн. Стюарт! Стюарт! Стюарт. Да, мадам. Да, да, да, да, да, да, да, да. Да, мадам А вот что значит отличное приземление Увидимся в церкви Что у тебя на уме? Да, все тоже а что будем делать? Пообедай со мной Не могу, у меня свидание А потом? Прости, весь день расписан Слушай, а как же я? А тебя я брошу в океан Случайно Ну что ж, начинай Жду с нетерпением К вечеру управишься Точно Выкину тебя прямо в океан Закат? Большие свершения Большие свершения Ладно Я тоже не против Правда? Пусти, дурашка Конечно, не против. Отлично. Слушай, послушай, не хочешь зайти ко мне до ужина? Что за грязные намеки? Ну разве это намеки? Ну ладно. Приходи, да? Ладно. Правда? Придешь одна? Мистер Дэй. Нет, серьезно. Ты же придешь? Приду. Здорово. Одна? Нет с футбольной командой. Моя дорогая, единственная. Люблю тебя! Роджер, я пою. Я потерплю, сэр. Что, потеряла управление? Не войди в штопор. Что ты несешь? Чтобы такого раньше не было? Не знаю. Тогда приди в себя. Нас ждет Англия. Я знаю Ну, выпью с ним по коктейлю Ты же не пьешь Вот и начну Все готово? Да, сэр Попрыскал духами? Попрыскал Поцелуй меня Везде, сэр Хорошо Соедини меня с Керин Таном, я поговорю с ним. Мне жаль, сэр, на Уолл-стрит паника. Хорошо, если мы свяжемся с ним до полуночи. Хоть ночью. Ясно. Приготовил коктейль? Конечно. Не могу подписывать бумаги. Все в панике, просто кошмар. Они точно расторгнут контракт. Мы не знаем, что делать. Что это? Ах это, сэр, добавил для убойного эффекта, сэр, дыхание ангела. Дыхание чего? Ангела. Ты сказал убойный. Что вы, сэр, в нем сама жизнь. Тогда я пить не буду. Да не пейте. Вивен, я знаю, ты смеялась надо мной. Ты вошла в мою жизнь. Когда я представляю ее, не могу ничего сказать. Так что всегда будет. Сэр, я заметил, вы просто слишком много говорите. Много слов мольбы, уговоров. К чему? Это же женщина, да? Например, этот коктейль. Его главный секрет не заметен за другими компонентами, сэр. Эмоции, красивые слова, все это улетучится. За ними кроется животное. Животные. Да. Мужчина трус по сравнению с примитивным животным. Животные бродит по лесу в поиске мяса, сэр. Да. Например, лев, сэр. Он рыщет по лесу в поисках львицы. Что он говорит? Я не знаю. Он говорит, вы надо мной смеялись? Нет. А что он говорит? Он молчит, сэр. Он... А потом? Ну вы понимаете, сэр. Ясно? Все просто. Все очень просто. Проще простого. Ты уже пробовал? Конечно. Я же не домашнее живу. А мне что делать? Как получится, сэр. Но не тяните. Что это? Экстракт Пагарагаса. Пагарага. Вот-вот, сэр. Мощный напиток придает силы, привезен из Северной Африки. Ты сам-то пробовал? Он дает моментальный эффект во всех членах организма. Попробуй. Нет, нет, сэр, спасибо. Давай. Нет, сэр, правда. Ну-ка, дай сюда. Нет, не надо, нет, мистер Дейк. Выпей за мой успех. Нет, я... Ты что, откажешься выпить за мой успех, Роджер? Ну что ж, за ваш успех, сэр. Ну это все. Как на вкус? Что? Я спросил, как на вкус? Хотите знать? Попробуйте сами. И вот еще. Сами разбирайтесь со своей женщиной. В соседней каюте есть одна полька, блондинка. Приду через два часа. Точно не знаю, кто знает. Ну что Удачи. Да, сами разбирайтесь. Вивиан. Вивиан. С тех пор, как я здесь, я знал. Дорогая. Прости, Дей. А у тебя тут ничего. К чему обязан визитом? Дэй, наверное, ты не в курсе, но я жених, мисс Бентон. Что? Да, мы хотим пожениться. Кто? Ты? На ком? На мисс Бентон. Нет. Да, ты шутишь. Вовсе нет. Ладно. Раз ты ничего не знал, теперь я иначе смотрю на это твое приглашение. Чтобы она одна пришла на коктейль. Да? Так она что, не придет? Конечно, нет. Я ей запретил. Прости, что приходится тебе об этом говорить, но что делать? А значит, ты не придешь. И все это... Шутка. Что ты, сказал, Что ты сказал, Дэй? Хочешь выпить? Выпить. Конечно, хорошо. Спасибо. Выпью-ка я коктейль. Сколько ингредиентов? Не расстраивайся. Желаю тебе всего и удачи в любви. Она не придет. Что? Я сказал, она не придет. Но я же говорил тебе. И не зли меня, Дэй. Я вспыльчивый. Одно слово, и я сорвусь. Сейчас принесу перчатки. И надаю тебе этими перчатками. Ты у меня получишь. Надеру тебя задницу перчатками. Получишь у меня! Пью первый раз в жизни за мою первую любовь. Боже! Long life and happiness. No, you wouldn't be happy with him. <laughs> no matter what happens, I'll always drink to you. I'll drink, and drink, and drink, and drink, and drink to the world. Привет. Эй, что с тобой? Давай. Давай, жду подачи. Слушай. Я иду? Успокойся. Слушай, я сдаюсь. Хватит. О боже, сэр, Роджер, я рад, что ты пришел. А где мистер Дей? Он здесь? Давай, пошел, давай. Осторожно, осторожно. Пусти, Роджер. Вперед. Грага. Давай, мяч у меня. Что за страна? Вам больно, сэр? Нет Врача? Нет Не волнуйтесь, сэр, через минуту все будет нормальный. эффект быстро проходит Извини, что опоздала Мисс Бентон, сэр, она не придет то есть как-то не придет. Мэм. О, я думала, он не пьет. Так и есть. Он решил, что вы не придете. Привет. Привет. Поздравляю. Желаю тебе быть самой счастливой в мире. Великий генерал тоже шик. Прости. Не хотите? Нет, спасибо. Осторожно, мадам. Вот она где. Что? Боже мой, что это с ней? Гая, хочешь потанцевать? Что? Что? who does it now that's not all whenever the folks high up do that mean low down all oh, the no, low down lower than that whenever the swells go down and become low down there's no low down lower than that you may believe it or not when they start to get high I just hotter than that. So you can I go low down. Связай! Что ты делаешь? Очень весело. Простите, где мисс Бентон? Вон там, веселиться. Вы что-то хотели, мистер Дэй? Что? Вас что-то беспокоит? Очень-очень, очень-очень сильно. Выпить. Нет, спасибо. У меня свидание. Ну зря. <смех> Генерал. Да, да. Я видела, как вы стали... Бум. И сейчас тоже... Ты что-то подсыпал в коктейль? Да. Что ж там было? Да. Ты меня слышишь? Нет. Как я выгляжу? Да, да. Да нет, я серьезно. Я всегда серьезен. Правда. Я слышал, как ты пела, спой еще. Нет, нет, нет. нет. Ну, пожалуйста. Я не в голосе. Порос. Да? Идем отсюда. Идем. Спокойной ночи, малыш. Спокойной ночи. Какая красота! Как хорошо, что мы умчались на крыльях любви. Что с тобой, Ларри? Я думаю, что больше никогда тебя не увижу. Я возвращаюсь в Нью-Йорк. Думаю, мне не стоит тебе говорить после того, что я узнал, но... Я бросил все в Нью-Йорке. Я не мог от тебя оторвать глаз. Я забыл про все, что казалось мне важным. Потому что я впервые в жизни влюбился. Влюбился безумно. Отчаянно влюбился. Тебе. Я не должен этого говорить. Прости меня. Но я должен был сказать. Ларри, ты прелесть. Ты так мне нравишься. Правда? Тогда знаешь что? Когда мне было... Десять лет я преклонялся перед матерью. Думал, что больше не будет такого человека. Но ты моя богиня. Я боготворю тебя. И никто мне больше не нужен. Никогда. Никогда. Ты что, смеешься? Нет. Нет, ты смеешься. Неправда. Не лги мне. Я никогда не лгу. Нет, ты лжешь. Ты смеешься надо мной, как это низко и подло. Как ты смеешь? Ты смеешься надо мной. Да, я смеюсь над тобой. Дурак! Вот ты где, Вивиан. Да, я здесь. Я тебя ищу везде, еле нашел. Искал везде-везде, в каюте, в холле. <связывающие> Значит, тебе нужна публика. Надеюсь, им понравилось. До свидания. Что-то он злой, о чем это он? <связывающие> Прости, Вив, парус упал. Пошли вон отсюда, видеть вас не хочу Что такое? И ты уходи Перестань Отстань от меня Ладно Я везде вас искал, еле нашел Что? Звонок из Нью-Йорка Где? В красной каюте А где это? Где, где? Сюда Сюда, сюда, да Это мистер Дэй Мистер Дэй Мистер Дэй Где сообщения. Держите, сэр Прости, Ларри, я разорился, Дилан вот как. Где телефон? Сюда, сэр. Давай. Да, сэр. Алло. Алло, Керрингтон. Что там у вас? Хватит орать, говори. Значит, Греттон и Сальван. Ну и бог с ними. Да, я получил телеграмму от Дилана. Он разорился? Что ж, я в хорошей компании. А ценные бумаги и акции? Застрахованные? Да, да, я помню, помню. А мой друг адвокат? Ясно. А Значит, out. мне конец и нет шансов. Кто? Гроувернер. Застрелился. Как плохо. No, нет, я не видел газет. No, Ничего я не читал. Hmm. Когда мы закрываемся? Oh, oh, oh. Ну, у нас осталась офисная мебель. Я позвоню тебе завтра из Саутгемптона. Я в порядке. Отлично. Да, на корабле. Сюда, пожалуйста. Вот мы и пришли. Привет. А я тебя искал. Хочу познакомить тебя с леди Шелдон и ее дочерью. Вот ты где, Виф, я везде тебя искал. У меня для тебя сюрприз. Идем, там тебя ждут. Пойдем, пойдем, пойдем. Привет, привет. Привет, привет. Вон они, вон они, смотри, смотри. Вот, а это она, это она. Привет. Помаши им, помаши. Помашите ей, помашите ей. Вот так, хорошо, хорошо. А где Порки и Новелс? Где они, где они? Смотри, это мои собаки. Порки и Новелс. Они могут меня учуять даже отсюда. Даже отсюда, мои хорошие. Угомони их, угомони. Где папочка? Надо же, смотри. Смотри Проходите на борт. Проходите сюда, пожалуйста, мэм. Роджер. Доброе утро, мисс Бентон. Где он? Я все обошла. Он на палубе А. А? А. Где лодки, мисс Бентон? Спасибо, Роджер. Я просто хотела попрощаться. Да, мисс Бентон. Привет. Привет. Привет. Привет. Ты не сходишь? Нет. А я тебя искала. Правда? Просто хотела попрощаться. До свидания. Было весело? Да, приятно и весело. Приятно и весело. И весело. И я хочу еще Почему не Ну, тогда что я не Я уверен, что Тебе не жаль, что наша поездка подошла к концу? Да, очень грустно. Да, это так. Просто я бизнесмен, который впал в безумие я, я сел на корабль, чтобы достать Луну Прости меня за все Ну что ты, что ты Это... это... это было... Приятно и весело Приятно и весело Ну что ж... До свидания До свидания Наверх по лестнице и налево. Пусть вещи останутся в каюте, пока я не просигнализирую. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. До свидания, Роджер. Вы его видели? Да. Он сказал вам? Да. То есть сказал мне что? Ну, понимаете, мисс Бентон, где же она? Больше того, остались огромные долги так, вот почему он Понятно Я иду к нему, Роджер Идите, мисс Бентон Я хочу тебе кое-что сказать. Я встретила Роджера. Ты сказал мне, что никогда не преклонялся ни перед кем, кроме матери. И я поверила тебе. И прошу тебя поверить мне, когда я скажу, что... Я не была счастлива пока. Ну, я скажу тебе то... Что никогда, поклянусь, я не говорила ни одному мужчине. Я люблю тебя, Ларри. Ларри. Правда? Oh. Да, но... Yes, да, но... It's, it's, it's, it's об этом question. не может быть и речи. Я банкрот. You... Зачем тебе? Ну, конечно, ты... You. Ведь ты... Что я? У тебя миллионы. Ну и что? Подумаешь, какая разница? Нет, за кого ты меня принимаешь? Ты Ларри Дэй. Вот кто ты есть. Боже, ты не банкрот. Я знала очень много важных бизнесменов. Ты можешь заработать сто раз больше. Если бы ты знал, как я тебя люблю. Если ты станешь работать, то... Ты банкрот, но... Минутку. Что? Я кое-что понял. Я никогда об этом не думал. Я знаю, что такое женщина. Она создана не только для объятий любви. Она склоняется и шепчет тебе на ухо Кто ты есть Что ты можешь И что ты сделаешь Слушай, знаешь что? Несмотря ни на что, все будет отлично Дорогая, корабль отплывает через час, и Ларри нигде нет он придет. Пока. Знаешь, может мне переодеться? Похоже, мы не женимся. Так вы нуждаетесь в моих услугах. Не уходите. Куда вам денется? Хорошо. Быстрее сюда. Привет, Вив. Он был в банке. Что он им сказал, не знаю. Он все поручил секретарю. Хочет жениться в мэрии. Сам мэр вас поженит. Я же сказала, что мне нужна свадьба Ты выиграла, Ви Едем через час, он переодевается Всем привет Ларри Дорогая, прости, что опоздал Здравствуй, дорогая, тебе передали? Слушай, Джим, как поживаете, сэр? В банке все прошло отлично, мы вышли на рынок Завтра прочтете в газете Я снова в деле Ладно Ларри, познакомимся, Это преподобности, мистер Дейл. Здравствуйте, мистер Стил. Здравствуйте. Считайте, что вас уже повысили. Простите. Я офисный человек. Да, неплохо. Так что с этим. Сейчас подержи. Простите. Опять ты надо мной смеешься. Ты такой смешной. Что нам делать? Делайте, что хотите. Так, идемте, мистер Стил. Стил, скорее не задерживайтесь.